Внутренним взором скранируй все свое тело, от головы до кончиков пальцев ног. И скажи мне, в какой части твоего тела находится источник тишины и спокойствия? Пройди. Сейчас всем своим сознанием заходи в этот сердечный центр и опиши мне, что ты видишь, что ты чувствуешь когда ты зашла туда, всем своим сознанием. Тихо, затянуло. Хорошо. Тебе там комфортно? Да. Хорошо. Теперь начинай расширять это состояние тишины. Расширяться в этом состоянии. Почувствуй, как оно становится больше. Больше твоего физического тела. Почувствуй, как этот объем занимает комнату, в которой ты находишься. Квартиру. Дом, продолжай расширяться, ничем себе не ограничивая. Улица, город, страна, весь земной шар, вся солнечная система. Что ты сейчас чувствуешь, что ты сейчас видишь, что ощущаешь? Так. М? Все. Утро нужно. 27. Невесомость. Угу. Есть, есть ли у тебя какие-то границы? Нет. Если что-то, посмотри, что находится вне тебя. Вот темно. Эти звезды. Ага. Звезды находятся вне тебя? Угу. Просто Становись еще больше, расширяйся еще больше. Пусть эти звезды также станут. Поглоти их частью тебя. Пусти в себя их свет. Ты уже приближаешься к состоянию Творца. Почувствуй, ощущение. Ты можешь ощутить, что чувствует Творец? Не знаю, уверенность. Что? Уверенность в Хорошо, расширяешься еще больше, расширяй свои границы. А сейчас есть ли у тебя какие-то границы? Mm -hmm. Ты их чувствуешь? Нет. Есть ли что-то, что находится вне тебя? Нет. Состояние Создателя? Ощути его сейчас в полной мере. Как ты его опишешь? что ты чувствуешь, как ты относишься к тому творению, которое есть. Радость, радость, радость. Ты ощущаешь эту радость? Да. Хорошо. Тепло, плохо, хорошо. Скажи мне, а присутствует ли сейчас в тебе свет? Да. Тело, кто творит свет. -м -м. А присутствует ли сейчас в тебе тьма? Да. -м -м. Вместе. Выходи за эти пределы, за пределы Творца и иди дальше. Расширяйся. Не останавливайся. Кто ты сейчас, скажи мне. Руки, частицы тела. Вообще, не знаю. Что-то мне самое Есть у тебя сейчас какие-то границы? Нет. Есть ли что-то, что ты можешь назвать кто-то другое или что-то другое вне тебя? Нет. Кто ты? Кем ты являешься? Масло. Быть. Не знаю. Ни кем, просто. Вы с Я весь. Uh -huh. Я все. Есть ли что-то, что может тебе причинить вред? Нет. А причинить добро? Нет. У тебя есть какие-либо потребности, желания? Нет. Есть ли что-то, что ты не можешь? Нет. Тебе знакомо это ощущение? Нет. Ты его испытываешь впервые? Да. Ты помнишь наш прошлый сеанс? И все. Хорошо. Сейчас посмотри на те проблемы, которые есть у Ирины в опощенной в теле. Возможно, есть какие-то вопросы, которые возможно разрешить в этом состоянии. Нет вопросов. А у Ирины есть вопросы? Как у человека? Да. Что за вопросы? Страшно. Новое, ну, страшно. Страшно? Новое, ну, страшно. Что? В смысле переезд или... Не Ты боишься переезда или чего? Да. Откуда вообще это желание переезда? И к чему оно может привести тебя? Цель поставила. Цель. Цели. Есть необходимость в этом переезде? Не знаю. Думаю, да. Это даст какой-то толчок в эволюции, в развитии? Конкретно, меня? да. Угу. Посмотри на этот страх неизвестного, что он в себе несет. Неуверенность. уверен. Угу. Зайди прямо в этот страх. Посмотри, что он скрывает в себе. Выход от цены комфорта. Неизведанное. Новое. Стоять не была ни разу там. Представление не имею, что он меня ждет. Тоже время мне очень интересно. А он стал такой большой. Я зашла, и так все. И потом границы расширились в ну, что... Просто не знаю, как сказать. Вот я маленькая-маленькая сейчас, а он вокруг везде давит. Ведь... Страх? Да. Хорошо, прям проникай в самый центр. Что в самом центре этого страха? Я маленькая. Ты в самом центре? Да. А теперь посмотри на себя истинную кем ты являешься в своей бесконечности. И посмотри на этот страх. Где ты настоящая, где ты истинная? Вне всего. Этот страх же является частью тебя? Да. То есть, фактически, ты его породила? Да. Ты можешь им управлять, раз ты его породила? Получишь, да. А по ощущениям? Да, думаю, да. Посмотри, что происходит со страхом, когда ты видишь себя истинно? Он растворился. Угу. Угу. То есть это иллюзия? Иллюзия. Все нет. Я его не вижу. Ничего нет. Все единое, целое. И ничего нет. Легко. Хорошо. Угу. Скажи мне, а ты можешь в обыденном состоянии возвращаться к этому? В это состояние? У? Вызывать у себя его? Думаю, да. Есть у Ирины еще какие-то вопросы? Что-то посмотреть из этого состояния, увидеть? Нет, понятно. Те вещи, которые ты делала в прошлом, для того, чтобы, ну, к примеру, рассчитаться там с долгами или в каких-то личных отношениях, посмотри на это сейчас. Ты себя можешь принять, свои действия, свои поступки? Да. Ты себя ни в чем не винишь. Винило раньше. Сейчас принимаю себя такой. Посмотри, есть ли у тебя в сердце безграничная любовь? Да. Таланты? Да. Творчество? Есть. Достоинство? Есть. Есть что-то, что может помешать раскрытию всего этого? Нет. Угу, прекрасно, прекрасно. Постарайся сейчас выстроить примерную схему, как возвращаться к этому состоянию самостоятельно через сердце, через сердечный центр, чтобы ты могла его вызывать, когда захочешь, когда у тебя будет в этом потребность, <как> напитайся этим состоянием. Как ты думаешь, полезно людей вводить в такое состояние? Да. А в чем польза? Самопознание. А кто такие демоны в этом состоянии? Они присутствуют? Не, нет у кого могут присутствовать? Людей не принявши себя. А кто такой Бог? Он присутствует у тебя? В этом состоянии? Нет. А где Он? Я есть целая. Расчистение я есть. От чего зависит качество жизни Ирины? От нее самой. А как это понимать? Ну может все сама. Но время не зря ушло. Не зря нет. Другие обстоятельства отсылкаться приходилось. Страшно. Не поддержка. Переживала. Лень. Ни, больше неуверенности Мешала все время. Откуда она бралась? Мнение других людей. С детства. С Дет детства внушали, что ты не способно. Не можешь. Не есть. А будучи сейчас всем, что ты можешь посоветовать, Ирине? Не беспокоиться. Просто не беспокоиться. Стрение тишины. Покоя внутри. равновесие. Собственно. Это же не значит, что она не должна испытывать каких-то эмоций. Нет. Реакцию. То есть она может быть и агрессивной, но внутри спокойной. Давайте правильную делаться. У точно нет никаких вопросов? Нет. А тебе есть куда возвращаться? Никому. Ты уже там, где ты должна быть? В этом месте есть. Возвращаться домой? А ты разве не дома? Дома. Ну, в обычное состояние, я имею в виду. Да. А ты сейчас не в обычном состоянии? Нет. А как ты думаешь, это состояние применимо в обычной жизни? Его можно использовать? Не знаю. Хотелось бы. Ты можешь смодулировать какую-либо ситуацию. Например, на той же работе. Или с общениями. В общении с детьми, с родными, с мамой. Это будет отдалиться да, от всего. И посмотреть на все со стороны. Возьми какую-то ситуацию, любую, не обязательно напряженную. Можешь напряженную взять. Допустим, в отношениях с мамой, которая у вас уже была. И посмотри, как владея, ну, допустим, переходя в это состояние, как бы ты с ней общалась. Я это делала, я именно так и делала. Да? Нет, до этого я научилась потом. До этого, да, реакция другая. Сейчас я умею это делать. Совсем по-другому. Да, применимо. Как ты себя чувствуешь? Как тело себя чувствует? Не, не ощущается у вас. Легкость. Угу. Не, не, невесомость. У тебя есть усталость после рабочего дня, которая была? Нет. Ты еще там хочешь побыть или <coughs> будем возвращаться? Хочу побыть. Угу, хорошо, хорошо. Как будешь готова, так скажем, наполнись. Осознай, кто ты в полном на самом деле. Доброе утро. Слушай, это такое классно вообще. смысле, просто сурнально, в смысле, как сказать... Я все понимаю, в смысле, а шевелить не могу ничего, и оно как будто вот так вот висит, все, короче, а я не могу опустить. Круто. Круто, круто. Ой, классно. Может, ты, значит, расслабилась. Классно. Релакс. Ой, ну спасибо тебе большое.